Для этого мы взяли мой попсокет и теперь раскручиваем вот таким образом. Вот здесь вверху мы вот его отсоединяем. Вот попали вот сюда и по чуть-чуть отсоединяем. Можно даже руками. Так будет легче намного. Вот видите, это нужно нам отсоединить. Не буду отключать видео, чтобы все подробно показать. Нужно аккуратно, так чтобы не порвать ничего. Вот, получилось. Видите, я вот это отсоединила вот, вот этого. Вот так. Потом посмотрите, ничего ли вы не сломали. Отсоединили. И вот это тоже отсоединили. Берем теперь чехол. Вот наш чехол и мы вот берем пальчиком держим, так чтобы не согнулось. Вот так. И теперь всовываем. Видите? Все, теперь готово. Теперь мы закрепку вот эту попсокет вот сам чепляем. Эти отверстия чтобы вот все вошло все все вошло теперь все готово ваш поп готов для использования.